Корней Чуковский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 Я злодея зарубил, я тебя освободил, И теперь, душа девица, на тебе хочу жениться. Тут букашки и козятки выползают из-под лавки. Слава, слава комару, победителю! Прибегали светляки, зажигали огоньки. То-то стало весело, то-то хорошо. И сороконожки, бегите по дорожке, Зовите музыкантов, будем танцевать.